Ильшат, приветствую тебя. Все, комплект сдал. Сейчас документы оформлю, пришлю тебе документик. Вот комплект на 21 метр. Вот буровая сетка на один фильтр. Удачи тебе тут пожелал. Вот вертлюк. Вот пика под 125-ю трубу. Здесь вот ручки замотаны. Вот они. Вот. И здесь а, две пики. Вот они соединены между собой. Вот 63-я труба и 32-я труба чтобы ты не потерял то Некоторые, не распечатая, начинают писать, что Роман Пики забыл положить. А они вот они, их просто не видно. Ну и ловушка. Вот она. 14 штанг Так что удачи на скважинах и хорошего изучения обучающего курса по бурению. Александр, доброе утро. Не синий забор у вас? Синяя крыша. А, зеленая крыша? Ага, это, а, а, это октябрьский 21 у вас. Ага, октябрьский 21. Все, ну мы тут уже сейчас вот ищем. Пока. Я... Okay. Ну мы от церкви, от церкви поворот направо. Это самое. Не доезжая церковь, но направо повернули. Uh -huh. 9 декабря. Сезон 2022 не заканчивается. Никак он не завершится у нас. За бортом минус 6. Лед Бурить будем в доме На улице сейчас не вариант, конечно Так, но ну мы на месте Фильтр второй на улице Первый занесли в дом Котлу поставили Оп. Инструмент Мотор Бурить будем мы вот тут вот. Небольшой приемок Приготавливаем технологические лунки Заливаем водой Приступаем так, Технологические лунки выкопали Две штучки Да видать Сладечку наберем На улице есть скважина С улицы качаем А теперь нужна скважина в дом так, все, ждем Сейчас скважину пробурим Александр, заказчик, попросил еще дерево ему спилить. Я сразу вспомнил Сергея Цыкаева. Цыкаев, кажется, фамилия. Серег, если я неправильно назвал, извиняюсь. Приветик тебе в Нижний Новгород. Сергей-то кто у нас купил буровую установку, а гидравлическую? Вот Сергей занимается профессионально спилом деревьев. Вот сейчас бы его советы и его консультация не помешала бы. Тут... Дерево, блин, вот там вот, вот оно, расщелину треснула, треснуло. И как раз уклон на баню идет. Сейчас что-то будем будрить после скважины, спиливать, короче, пробовать. Осваивать новую профессию. Как-то так. Александр сам на севере живет, работает на севере, на золотых приисках. А здесь вот домик мамы достался, но ну, остался. Он иногда приезжает, за ним тут ухаживает. Но, само собой рук не хватает, все подзаросло. Потому что вахты он сказал по по, по полгода и по два месяца. Или по три. Шуршит песочек. Слышно. 13.50 будет. Ну, в этих местах 14, 13, 12. Такие метражи. Да, вообще два года, короче, вообще не получалось. А да? Да, бесплатно заработал. На севере? Да. А, а что так? Ну, не заплатил. А, просто кидали, да? Один да. раз артиллер развал, второй раз кидали, можно сказать. А судимы звали? что? разворовали опять? нет, раз... банкротилась а, офигеть, два года бесплатно, да? да, а суд не подавали? подавал, через пять лет только э, вернули. вернули? да И а, деньги вернули, да? ну, за один год, за второй год не вернули ага да, Правда? это сплошь рядом сейчас у нас Погнали. А, а, мы сейчас промываем сначала чистой водой сейчас. А ее же надо будет резать, чтобы насос да, да, да, да, да, да, да, да. да? Труба да. возле печки постояла, нормально зашла Первый запуск Насос закачал Вода пошла 32 труба, нормально качает, скважина не раскачана, вода еще визуально не чистая, глинка была. Что можно по этой скважине сказать? Грунта были известны, единственный момент, что вот за домом есть скважина, там метров 9, вода не очень, есть в огороде скважина. Там вот Александру, хозяину, нравится та вода. Но метраж он не знает. Вроде машины и бурили. Вот. Здесь мы сделали, как обычно, в этих местах от 12 до 14 метров скважины. Сейчас на 12.50 пошел водоупор, поэтому встали на водоупор. В некоторых местах водоупор начинается на 13 метрах, В некоторых местах его просто нету. В общем, не суть. Водоупор искать не надо. Вода на глазах светлеет. Сейчас попробуем ее. И будем пилить дерево. Грунт был насыпной. Вот в этом э, приямке, где мы копали лунки технологические. Там рядышком э, в кухне большой погреб. И вот отец Александра копал, когда вот э, землю скидывал там, где мы сейчас бурили. Поэтому сейчас мы когда бурили, вода уходила обильно. Я поехал купил клея три пачки 100 рублей пачка <с> вот глина не успели набрать да и сейчас его мороз набирать не не айс в общем поэтому ну клей не понадобился сначала наливали наливали технологические лунки но она не набиралась просто уходила в этом случае что делается в этом случае набирают сначала емкости все Потом быстро заливаются лунки технологические и начинаем бурить. То есть, когда процесс бурения начинается, идет циркуляция воды и мелкие трещины замывает, замывает в том месте, где вода поглощается. Ну, в данном случае в технологических лунках это происходило. И в первом, в первом отрезке, где-то полметра, где буровая штанга забуривается, там тоже вода уходила. Вот, быстренько этот отрезок прошли, штангу загнали, вода подошла, тут же подлили. Вот. И так вот штанги 3, наверное, мы делали. То есть ждали, пока наберется водичка, забуривались, и после третьей штанги все подзамылось. Поглощение прекратилось. Вот как-то так. Потому что иногда сидишь, ждешь, пока технологическая лунка наберется. Она не набирается, не набирается, вода поглощается, поглощается. Тогда набираем емкости, быстро заливаем, начинаем бурить. А есть места, где технологическая лунка поглощает воду, допустим, минут 10-15, а потом она устаканивается и набирается. Ну, и все по ситуации. Сейчас мы снимем станцию со старой скважины и поставим ее в дом. А, тут. Пеноплекс. Вот у нас получился приямок. Ну, я обрезаю и трубу и эту обрезаю, правильно? Все, скважина пробурена. Пошла светлая вода, визуально чистая, прокачалась. Напор хороший. Сейчас станцию поставим. Вот так, Качает Найчистейшая вода, родниковая. Все, поставили насосную станцию заказчика. Вода пошла? Да, пошла. Проверить, что подключать нет? Может. Ну да, проверим, как она отключается. Вот закрыли кран. А, ну одна... вот уже стояла состояния. Да, ну, все равно. Проверить. На всякий случай. Да. Лишний не будет. Глянуть, какое давление накачивать. О! гляньте окна да вон ну, 2,8 открывай Опа, пошла вода подсоединили через погреб на прокачку и два дня будет он ее качать усиленно а потом в систему подсоединит все муть выгонит Отлично. Так. Во! Это уже будет получше. О, она Электрическая, ага. Сейчас. А, ну, пока пока ставьте, да. Сейчас, пока переноску подключим. Сейчас. Разма а, перенос пока разматывайте. А что, в бане нет света? Есть? Начнем думаю, сейчас кромсать свет. дерево. Не... Приходи ее. О, все отлично. Четко. Опа! Ага. Нормалек. Дравосек, Александр. Да, это все мелочи. Это все, все, спилили дерево. Как могли. Шифер не повредили, забор не повредили. Немножко кабель растянули электрически. Вода у нас бежит. Ой! Ой. Скважина прокачивается. Сборка идет. 10 комбайнов подряд идут. 9 декабря. Семечка убирается. 10 ты начинал? Ну вот эти еще 2. А, 12 получается комбайнов.